здравствуйте друзья с вами Наталья Пугачева, практикующий психолог и астролог 12 дворцов судьбы без преувеличения скажу что это самая популярная самая востребованная техника у астрологов Бадзи 12 дворцов это 12 сфер жизни которые дают важные подсказки к анализу основной карты все мы знаем что четыре столпа судьбы Бадзи очень многослойны, и один и тот же элемент Например, богатство может указывать и на деньги, и на отца, или жену, или свекровь, или много еще на что. В зависимости от того, в мужской или женской карте э, находится этот знак. И трудно бывает сразу во всем этом разобраться, сделать правильный прогноз. И вот здесь на помощь приходят 12 дворцов судьбы которые дают конкретику и помогают из всех возможных вариантов выбрать один правильный. Вот за это, собственно, эту технику и любят. И без нее, я вам честно скажу, практикующие астрологи натальные карты не смотрят. Поэтому 12 дворцов уже давно стали обычной практикой. А в этом видео я хочу дать вам и, и тем, кто уже практикует, и тем, кто собирается только практиковать ценную, но пока малоизвестную информацию, по еще одному дворцу, дворцу зачатия. По нему смотрят жизнь человека до достижения им 20 лет. А еще, если вы верите в инкарнацию, прошлую жизнь человека, тоже можно так посмотреть. Здорово, правда? Как это сделать, я вам сейчас расскажу, а от вас жду лайки под этим видео. И еще хочу вас пригласить на открытый мастер-класс по 12 дворцам судьбы, на котором вы на реальных примерах увидите, как работают 12 дворцов. Вы узнаете, что с помощью этой техники можно не только делать прогнозы, но и лечить астрологическую карту. Делать и свою жизнь лучше, и помогать другим. Переходите по ссылочке под этим видео, регистрируйтесь, и вам обязательно придет приглашение на участие в бесплатном мастер-классе. Ну а теперь про обещанный дворец зачатия. Если вы верите в инкарнацию переселения душ, то изучив свой дворец зачатия, вы сможете узнать, были ли вы мужчиной или женщиной в прошлой жизни. Одиноким или семейным, привлекательным, может быть, любви обильным, а может быть, богатым и властным. Всю информацию вам дадут небесный ствол и земная ветвь Творца. Но сначала давайте посмотрим сам дворец. Для этого нам нужен будет столб месяца вашей карты Бадзи. Шаг 1. Берем небесный ствол, столба месяца основной карты Бадзи и двигаем его на одну позицию вперед. Шаг 2. Берем земную вет в столпа месяца основной карты Бацы и двигаем ее на три позиции вперед. Например, мужчина родился в месяц в деревянной лошади. Небесный ствол ТЯ. двигаем на один шаг вперед и получаем небесный ствол И. Инское дерево. Теперь далее мы берем э, земную вет в лошади и двигаем на три позиции вперед и получаем земную вет в петух. Значит, дворец зачатия будет иньское дерево на петухе. Разнополярный небесный ствол во дворце зачатия, то есть если он разнополярный с вашим господином дня, да, будет говорить о том, что вы в прошлой жизни были человеком другого пола. Ну вот, например, в нашем примере с мужчиной его господин дня – Бин – это янский огонь, ян, да? А во дворце зачатия стоит небесный ствол другой полярности – иньское дерево, инь. Значит, в прошлой жизни он был женщиной. А вот символические звезды во дворце зачатия расскажут о вашем характере, о том, каким человеком вы были в прошлой жизни. Все смотрим от господина дня. Например, если там звезда генерала, то человек был властным, а если цветок персика, то красивым, привлекательным, имел успех противоположного пола. Ошибка иньян, одинокий феникс, соленый водоем, значит, были проблемы в отношениях, в браке. Каждая звезда добавит свой штрих к описанию характера. Но и это еще не все. Земная ветвь во дворце зачатия поведает. О предпочтениях человека о том как он общался трудился каким способом шел к цели об этом расскажет одно из 12 животных китайского календаря которая стоит в земной ветви вашего дворца зачатия какова природа этой зверюшки так человек и поступал крыса например дает импульсивность волю расчетливость склонность к манипуляциям любит деньги успех Осторожная и осмотрительная в делах. Она всегда соблюдает свою выгоду, хорошо приспосабливается. Если нужно организовать других для достижения своих целей, она все сможет. А вот бык наоборот, исполнитель. Добивается успеха размеренным трудом. Бык медлительный, сильный, выносливый. Привык добиваться целей, причем куда более основательных, чем у крысы. Для быка важна стабильность, он предпочитает не принимать быстрых решений и во всем старается опираться на факты и на логику. Поделитесь в комментариях под этим видео, кем вы были в прошлой жизни. Вот я, например, была крольчихой. Открытый, миролюбивый, дипломатичный, который ну, не станет возражать в лицо. Принимала, скорее всего, все условия э, других на словах, на деле. Скорее всего, я решала все так, как я хотела бы сама. То есть все по-своему. Кролики, они такие, они драться не будут, спорить не будут. Они стараются быть дипломатичными. Ну, мне вообще кажется что я такие качества от кролика переняла, наверное и в эту жизнь перенесла но не только прошлую жизнь можно посмотреть по дворцу зачатия еще он очень нужен когда мы оцениваем потенциал нашей жизни здесь и сейчас до 20 лет если во дворце полезный для карты элементы то это дополнительный бонус к удаче и даже если в это время в десятилетних тактах удачи неблагоприятные элементы, то будет легче их проходить. И я вам советую обязательно учитывать в прогнозах этот дворец вместе с основными 12 дворцами. Надеюсь, что эта информация будет вам полезна, останется в вашей профессиональной копилке знаний. А на сегодня это все. Жду вас на открытом мастер-классе по 12 дворцам судьбы. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео, подписывайтесь на наш канал. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. И впереди мы встретимся и будем с вами еще проходить много интересных тем. С вами была Наталья Пугачева и до новых видео!